Глава государства подробно объяснил, что для нашей страны принципиально и почему. Каждый человек, спички, консервы, давай лама. Страшно. 18 тысяч красный, желтый, яркий, маска. Никому. Дети маленькие, мы хотим кому? Никому. Когда каждый россиянин, нам надо, чтобы один, два, три есть картофель.